Всем добрый день, <связывается> меня зовут день. я хочу поделиться своими впечатлениями о съезде и в целом о проекте MaxSceptor. В целом проект, на мой взгляд, очень интересный, он позволяет вам, не только говорит вам о том, какие конкретные инструменты, а он расширяет ваше мышление, развивает ваше мышление как инвестора, вы можете самостоятельно управлять своим капиталом, можете самостоятельно формировать свой капитал, можете устраивать стратегию на 5, 10, 20 или более лет вперед, делать, приходить к финансовой независимости к своей, к своей семьи, своей семье. ну а в целом съезд это очень такой сжатый, концентрированный поток информации, который говорит вам о том, как действовать здесь сейчас и сейчас на краткосрочную и среднесрочную перспективу. В общем, в целом я очень доволен и рекомендую вам принимать участие и засыпать в инвесторов.